Всем привет, меня зовут Аня, и вы попали на мой канал, естественно, и сегодня я решила рассказать немного о себе, точнее, ответить на вопросы. И также я этот ролик разделю на две части, так как очень много вопросов, и получится у нас два ролика со знакомством. В общем, начнем. Как тебя зовут? Меня зовут Аня по-полному, Анна, а также меня можно называть Нюта. В общем, Аня, Нюта, Анна, как вам удобно? Сколько тебе лет? Мне 16 лет. Из какого-то города? Я из города я Не тут родилась, пока что тут нахожусь. Работаешь или учишься? Пока что я не работаю и не учусь, но с 1 сентября я... Буду посещать учебные заведения, получать, я буду учиться. А еще тут всякие разные блики, вот я вижу там. Это все от света. Я наконец-то придумала себе конструкцию, которая будет меня освещать. Поэтому немножко засвета в моих очках будет. Не засвета, короче, а отражение моей лампы. Любимый предмет. Когда училась, я очень любила технологию. Кем хочешь стать, я в будущем хочу как бы открыть свой бизнес, стать, получается, бизнес ума, Но, по идее, я хочу пойти по пищевой промышленности, то есть стать кондитером, поваром, что-то в этом роде. Как часто будут выходить видео? Я не знаю, как ответить на этот вопрос, потому что я создала свой YouTube-канал для того, чтобы выкладывать себя, вкладывать душу в видеоролики. Получается, я хочу свои идеи воплощать и выпускать, получается, видео тогда, когда будут идеи. И нет определенного графика, потому что я не знаю, когда мне в мою голову взбредут всякие разные идеи. Но пока что у меня уже есть пару идей на следующие видео. И надеюсь, что я не буду занята так же, как и пол лета, которые пролетели незаметно. И все-таки снимаю видео и буду вам выкладывать. Твой псевдоним его значение. Это Аня Рейман. И значения какого-то нет у него. Просто захотелось так. Откуда узнала о Ютубе? Это очень сложный вопрос. Наверное, самый-самый сложный вопрос. Потому что я не помню. Вообще не помню. Это было где-то, наверное классе первым втором может быть третьем каких блогеров смотришь я много кого смотрю и кстати список того на кого я была подписана в ютубе я недавно почистила и там осталось человек может быть 20 наверное вот тут вот напишу пару человек кого я смотрю пробовала ли ты себя в съемке видео ну, в принципе, я себе пробовал, но это было, знаете ли, так для себя чисто посмеяться. Ну, в принципе, если смотреть на вопрос, как, что вообще, пробовали, ли, ли ты снимать что-то, то да, я и до этого делала видеоролики, улучшая свой видеоконтент с каждым разом. На какое устройство будешь снимать? Я буду снимать на свою камеру единственную, Кэна 650d и последний вопрос твои вредные привычки у меня раньше были вредные привычки вроде несколько но одна точно была я в детстве грызла ногти на данный момент у меня нету наверное никаких вредных привычек от всех избавилась на сегодня это все Подписывайтесь на мой YouTube-канал, ставьте лайки, дизлайки, если вам не понравилось или понравилось. Вот, хотела бы сказать, смотрите прошлые видео, но их не будет, потому что я их все скорою. Ждите второй выпуск. Знакомства. В общем, всем пока.